Всем привет, сегодня приехал на дачу, хочу поварить емой, чтобы трактор успеть до весны поделать. Приехал на ветрище, не знаю, слышно, что-нибудь нет. Снег ходит. дорогу только тут почистил, чуть к зданию, его же подметает, сейчас покажу. Вот буквально 20 минут назад почистил уже, видно, вот. снегом заметает. Сегодня у меня, конечно, планов было много, Вот, но не знаю, что приехал поздно и погода не особо. Сегодня хотя бы, может, коуш доварю немного. Сейчас зашел в дом, чтобы это взять детали, которыми на классе резали. Вот эти два. Нет, без перчатки удобнее будет. Раз два вот такие и здесь еще с двадцаткой то так что не ранен кто-то вот эти по-моему да сейчас по чертежам рядом сегодня хотя бы хочу довести до ума ковши рукоять стрелы а то у меня я как в августе варил меня на том оно и устал а трактор уже надо вот. так что сейчас попробую что-нибудь как оно будет но опять же погода снег метет и возможно не получится ничего нашел кусок пленки чтобы снег на розетку не летел сейчас. а то он уже насыпал сколько так сейчас начну с ковша с доделок кусок пластины чикну варю сюда и приварю уши для гидроцилиндра. Вот он поставил 5 минут уже. Все, весь снегу. <свист> Ладно. Ну, вот, надо было диски болгарки. Чуть-чуть совсем расчистился. Но хотел тут честь, варить. Где раньше. <свист> ну, сантиметров 30, наверное, снега насыпало. Вот, снизу там йод еще. Вот тут вот, вот, вот площадка из бетона вообще залита. Сейчас тут все Ну ладно. Как-нибудь. Отрезал в размер. Попробовал, кстати, болгарку новую свою. Купил. Такая ЕГЭ с регулировкой оборотов. В принципе, нормально. Мне понравилось. Вот. Можно и деревяшки обдирать, если надо. Что-то деликатное делать. Полировать регулировка ворот хорошая штука Мне понравилось вот. это вроде не особо горячее вот сейчас так вот обварю в этом случае попробую обваривать штатив сегодня не брал поэтому за кадром все буду делать и наварю две этих два уха и... хотя не наверное сначала сначала наварю уши потом же все это обварю сюда вот. Посмотрим сейчас, подумаю, как лучше. Короче, нету у меня сейчас пальца, такого кругляка 20-го. В общем, я приварю сейчас эту пластину и с отступом от оси приварю одно ухо. в вот. Потом уже будем смотреть, как как чего дальше выставлять. Ладно, варю. Короче, ветер еще сильнее стал. Холм несет, метет все. Сейчас я тут на улице варил, пока так с одного края варил пластину, прихватил ее перед этим. И все. В общем, сейчас попробую в доме варить, как пойдет. Если дым будет удаляться хорошо, то буду дальше в доме варить все. Потому что ну, тут и, и ветер, и холодно, и некомфортно вообще. И оно все заметает. Только положил уже. В общем, ладно. Можно меня поздравить, эксперимент удался. Вон. у меня сейчас работает вытяжка вот. но она у меня просто паре метров отсюда версти в потолке вот и она на улицу раз выкидывает но фото задымления в здании нет Единственное, что приходится варить на полу сейчас покажу дальше и возможно придется брать сварочный столик себе наверное, уже сейчас там когда у меня место уже ну там сейчас у меня немножко завалится материалами все когда место организую все и оно будет в другом углу перетащу столик туда пока буду варить есть накинул ну, такую гофру металлическую сейчас покажу в общем, вот так у меня на полу все пока что ну, вроде тихонечко варится вот. единственное, что электроды не очень видимо то ли рели, то ли чего ну, сейчас Посмотрю, как дальше пойдут. Если что, куплю новые. В принципе, у меня были где-то. Была пачка электродов нормально запечатанная. эти были открытые, осень перележали. Скорее всего, отсырели просто. Ну ладно. Вроде более-менее варится пока. Так, что-то я мысль потерял. А, ну вот, в общем, сварочный стулик пока сюда к стенке поставлю. Вот. А потом уже поставлю там, где сейчас струматериалы лежат. Решил записать несколько кадров, как буду варить. Ну и для себя на памяти. Просто так. Единственное, дугу сейчас показывать не буду. Просто боюсь за с телефона. Конечно, вот так вот сидя на корточках это дико неудобно. Но сейчас пока... Вариантов других нет. Пол просто бетонный пока. Поэтому не знаю, наверное, что там слышно или не слышно сейчас на камеру. короче, доварил все сегодня, ну сварил, получилось только один фланец, и то не полностью, вот, но поздно варить начал, пока приехал, пока туда-сюда, в общем, уже подмерз, сейчас приеду домой греться буду, в общем, эксперимент удался, в доме надо только варить, намочу вытяжку, наверное, туда, гофру сразу кину на выхлоп из дома, вот, и какой-нибудь столик надо намутить. Посмотрел сварочные столы сейчас на все инструменты. Вот. В общем, самый дешевый стоит 50 тысяч. Ну, с доставкой туда-сюда полтинник выйдет. Дороговато. Надо что-нибудь придумать. Подешевший вариант. Ладно, это. Разберемся. Может, я что-нибудь типа стапелю сварю. Трубы есть металлические. Из них, может, что-нибудь получится. У меня на улице не было где-то час, уже ни следов, ничего нету. Только вот дорожку как выкопал, и все, уже замело. Что ну, улице не было варить. Вот, все заметает. И вот видно, ковш стоял на бетоне в начале видео. Уже его сантиметр на два, на три замело вот так. Стол, вот, место, где я варил, вот этот вот. вообще просто весь сантиметров на 30 40 даже толщиной снега такой. Ну, в общем, на сегодня я все. Наверное, сейчас выезжать уже буду. Ну, потом уже, думаю, следующие выходные или через выходные приеду, можно будет уже конкретно что-то варить, делать и так дальше. Видео, наверное. Подходит уже к концу. Ветер даже метется, снегом, ничего не меняется. Ну ладно, всем пока.